Отдел рукописей и редких книг Музея имени Лобачевского Казанского федерального университета посетил главный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. Данный отдел является центром по обеспечению доступа и изучению коллекции книжных памятников, состоящей из восточных, русских и западноевропейских рукописей и исключительных книг. Вот Очень люблю историю, историю в том числе и Орды, что очень как бы важно, все начиналось в Руси. Поэтому, конечно, для меня очень интересны вот такие Места, где хранятся древние книги, где хранятся наше знание, есть что узнать, для себя интересное. А вы знаете, что самое главное – получение знаний. Чем вы сейчас и занимаетесь в университете. И чем больше знаний вы получите, тем, наверное, легче вам будет интереснее жить.